Одноклубники у нас очередная отправка это в Петрозаводск. И вторая – это Дубна, Тверская область. Два мотобуксировщика представлены на 500-й гусенице и длиной базы 1,5 метра. На двух буксах установлены моторы Зонгшин мощностью 15 лошадиных сил. Один букс представлен с ПНД ящиком в багажный отсек. В ящик помещается... Вся мелочевка, которая взята с собой в путь. А по желанию одноклубника был установлен гидравлический, механический тормоз с фиксатором на руле. Фары стоят мощные. Фары менять не надо. цепью усиленные. А также с буксом были заказаны сани волокуши. А мы будем ждать фото и видео отчет от наших одноклубников. Всем спасибо за просмотр. Пока.